Добрый вечер, день, ночи не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада – это, что он думал о вас на этой неделе. Первое, второе, третье, четвертое. Выбирайте любое время в описании под видео. Я поговорю с теми, кому это интересно, дорогие мои. Спасибо за поздравления с днюхой. Предлагайте свои темы, они будут обязательно все, причем рассмотрены, причем практически, практически все. Я их складываю в шкатулочку, поэтому и шкатулочки мы вытаскиваем, поэтому ни одна тема не пропустится, если вы... Допустим, предложили даже месяц назад Поэтому давайте Выбирайте из всех четырех вариантов Вы можете выбрать только четыре Но только четыре мужика нету Пятого, пятого нету На пятого мне денег не хватило Свечку купить Поэтому, дорогие мои Если кто чё, чем не прочь В описании под видео Можете, можете скинуть на пятого мужчину Пятую свечку Поэтому, Спасибо вам И погнали короче, Минутка продажности Сюда, <смех> <смех> а, ладно все а, спасибо всем все давайте что он думал о вас на этой неделе что он думал о вас на этой неделе Давайте загадать. Я думаю, либо в конце или недели, либо вот неделю до этого расклада. Когда, когда вы там посмотрите? Потому что думала, это все-таки прошедшее время. Я уж не такой совсем отсталый человек по русскому языку. Бывают ошибки, но я с ними как-то справляюсь иногда. Поэтому что он думал о вас на этой неделе? Все. Что он думал о вас на этой неделе? туз кубков прям вылетела. Прям вылетела прям вот так. туз кубка, Все. Все, рыцарь мечей а куда же вот, вот без пятерки мечей куда же без них наших любимых непонятных карт как так можно как так можно у человека здесь здесь ощущение какого-то нервоза присутствует может человек очень сильно нервничал перед каким-то перед каким-то выбором что думала вас на этой неделе? Как будто человек больше, больше я бы сказала, смирялся с каким-то фактом внутри себя по отношению к вам. То есть здесь я бы сказала больше так. Я не, да. Возможно, что-то что предполагалось. Возможно, Ой, а я -то испугалась. Возможно, человек вам не знал, как подойти. Возможно, человек не знал вам, что сказать. Здесь больше как некоторое внутреннее рассуждение на тему того, возможно, что вам подарить даже в таком случае. То есть здесь как-то ломал больше голову над всем, то, что происходит между вами, то, что, то, что сказали вы, а, возможно, сказал он. Да Да подводил внутренние внутренние какие-то итоги с чем-то возможно здесь я бы сказала с чем-то мирился. Также здесь может именно идти оценка вашего состояния психологического и самого этого человека. То есть здесь вот думал, я бы сказала об, о, о многих факторах, то, что вас связывает с этим человеком. Кто-то подумывал о том, что какой-то, о каком-то разрыве, допустим. Кто-то подумал о том, что вам такое что-то сделать, чтобы как-то вас порадовать. Возможно, думал о том, что почему в каком-то таком... Если кто здесь в депрессухе, а почему вы в таком самом депрессухе? То здесь больше раздумывал на тему ваших взаимоотношений. С чем-то для себя мирился, с чем-то он к чему-то был особо не готов. Поэтому вот здесь как-то так. Возможно, что-то просто человек в отношении вас задумал. Тоже не исключаю. Возможно, вы что-то сказали человеку, что вам надо. Человек это просто сделать. Не особо в состоянии. Поэтому, дорогие мои, здесь, да, здесь больше человек, конечно, задумывался по существу. Но это больше как расклад все равно по, для тех, кто именно в отношениях. Я бы сказала, потому что здесь есть некое взаимоотношение, здесь есть некоторое между людьми все равно общение, какое-никакое. Здесь может, правда, человек задумываться о том, как вы воспринимаете все. Возможно, кто-то здесь депрессухи, а возможно, кто-то здесь особо не в настроении, возможно, у кого-то здесь большие хотелки. И кто-то с чем-то тут не смиряется. Возможно, сама даже женщина особо-то не смиряется по такому сочетанию карт. Но мужчина больше подводил итоги по какому-либо вопросу. С чем-то сам мирился. Возможно, человеку самому было как-то тяжело на этой неделе. Поэтому я не думаю, что здесь как-то все весело у людей и у пары. Здесь есть какие-то проблемы, здесь есть какие-то препятствия. Но они могут касаться внутренних каких-то пред предпосылок, в, связано с внутренними переживаниями больше по поводу отношений с этим человеком, либо по поводу того, что необходимо в данный момент, возможно, связано это также а, с каким-то денежным фондами и тому подобное. Поэтому здесь больше, что он думал о вас на этой неделе. Здесь человек с чем-то мирился, с чем-то смирялся, подводил для себя, для некоторых женщин, какой-то итог ваших взаимоотношений, к чему мы пришли, от чего мы оттолкнулись. Возможно, если кто-то здесь в каком-то депрессии и тому подобное задумался о вашем состоянии, если кто из женщин, допустим, предположим, как бы вас что сделать, как бы вас порадовать, либо что почему вы именно как-то страдаете сами и тому подобное. То есть здесь, здесь есть, -то, ну, то есть какое-то размышление о том, почему вы в каком-то таком неприятном состоянии. Я просто не думаю, что это подходит тем парам, у кого все вот классно. Здесь больше какие-то заморочи, но они больше основаны на внутренних переживаниях связан с внешними факторами только если между людьми что-то не так либо с денежными какими-то эквивалентами либо с финансами поэтому вот здесь я бы сказала кто кто, кто кто о чем подумал возможно подумала о том к чему вы пришли на данный момент Также, если кто-то здесь кому-то кинул какими-то словами для себя, человек как-то это все таки воспринял как-то всерьез Если кто здесь бросался словами, либо обидел человека, либо вот, вот кидался словами из женщин, то вы могли очень сильно как-то ну, задеть эго и как-то больно сделать человеку. Так что, дорогие мои, но здесь задумывался больше о конкретности каких-то переживаний по отношению к вам у него. И если у вас есть переживания, то и ваше заодно. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь как-то, наверное, наверное, каждый, наверное, услышит здесь свое, потому что здесь как-то очень много всего. Ой. Да, здесь какое-то все-таки подведение больше итогов. Но здесь есть взаимоотношения. Здесь я не думаю, что здесь как-то все плохенько совсем уж. Если совсем плохенько, то это скорее всего ссора, а не, а не конец. Да, здесь очень сильно такие поддерживающие карты. Поэтому вот по, по такому только сочетанию не думаю, что здесь кто-то думает над вообще концом, концом. Здесь больше как подведение итогов к чему мы сейчас пришли, что мы сейчас с тобой имеем. То есть, вот, если вы в браке очень долго, то это касаемо больше, что мы сейчас с тобой имеем, почему то в таком состоянии, если кто-то в депрессии, чем кому-то, у кого-то что-то хочется порадовать. Поэтому, ну, здесь больше, конечно, касаемо тех пар, у кого есть отношения, у кого они хотя бы хоть какие-никакие, но, но нормально стабильные. Нормально стабильно, либо у кого-то какие-то проблемы, но все равно есть отношения. Больше я бы сказала к таким парам здесь такое сочетание карт-подход. Тема uh -uh. у нас, что он думал о вас на этой неделе. Аж у меня все вытаскивается. Давайте дальше. Давайте дальше. Здравствуйте, кто а, загадал светлую свечу? Что он думал о вас на этой неделе? Что он думал о вас на этой неделе? Так, туз Пентаклей. Король, Пентакли Солнца. Что он где-то примет участие в каком-то либо празднестве, либо в каком-то каком отношении. Здесь думал на это на Что он думал о вас на этой неделе? Э -э здесь, возможно, касаемо какого-то... Здесь могут очень сильно проигрываться, честно, под вот по -подарки, <с> -по подарки. На полном серьезе. Подарки. Чем он вас может одарить, удивить? Но это, наверное, хороших отношений за людьми должны быть. Что он может сделать для развития? Возможно, также это касаемо работы. То есть, возможно, что он думал о вас на этой неделе и о вас. Да? Здесь могут проигрываться то, что человек на самом деле думает только о себе. Это раз, но это, наверное, те, которые не вместе, это первое. Что он подумает над своим каким-то счастьем, над своим развитием, что он может дать этому миру, что именно кому-то он может чем-то одарить, и как он будет развиваться. Это один момент. Второй момент, если вместе, то здесь подумывал о развитии, а именно работе, и как работа может способствовать вашим, Отношениям, возможно, поездки и тому подобное. То есть человек, возможно, что-то для себя даже что-то решил и задумал, что чем-то вас порадовать, удивить. Да. Дорогие мои, вот здесь правда, здесь чем-то вас очень сильно может как-то человек порадовать, что-то сделать для вас, именно в вашу сторону, но это напрямую зависимо от его работы, заработка вида деятельности, потому что здесь связано, возможно человек вам хочет преподнести что-то либо подарок, либо чем-то одарить вас. Возможно, даже своим присутствием, либо вашей встречей. То есть здесь, ну, на полном серьезе, здесь у мужчин очень сильно зависит все от работы и от того, чем они занимаются. Возможно, здесь время много на работу тратится, либо они совершенствуются, либо что-то очень пошло, и что на вас немного порой не хватает, но хочется как-то отплатить. Поэтому, дорогие мои, но здесь пара, здесь могут проигрываться очень сильные пары, которые могут иметь детей, либо у кого-то здесь есть ребенок, либо кто-то здесь живет вместе, но здесь какие-то полноценные мамки с папкой. Поэтому, дорогие мои, чем-то вас обрадовать, порадовать, что-то подарить, что-то преподнести, что-то новое, что-то приятное, возможно, через какое-то время, возможно, с течением какого-то времени долгого, но чтобы вы что-то получили при этом. Поэтому, возможно, не знаю, долгую встречу придет может такой момент планировать именно встретиться с вами, то есть если человек к вам не особо имеет каких-либо отношений, то есть встреча, то человек бы хотел бы, конечно, здесь встретиться и прям однозначно, но именно свои действия, что я могу сделать для нее будь то встреча, свидание, подарок, счастье, развитие, это напрямую касается работы, потому что здесь очень либо подвязан на работе, либо командировочная, человек, либо он бахтовый, да, либо у него просто очень сильно много работы, либо он где-то разъезжает, то есть здесь может даже такой момент быть. Но здесь как-то счастливее всех девушек хотелось вот этим мужчинам, кто здесь загадал. Если это к вам, допустим, он не с вами, то, ну, дорогие мои, здесь больше касаемо, конечно же, отношений, которые напрямую очень сильно либо развиваются, либо между людьми идут. То есть, если не идут, и если с этим человеком отношений нету, то, возможно, свою женщину одарить он хочет. То есть, если вы какой-то другой человек и не относитесь к этому человеку. Возможно, он хочет именно одарить и хочет кому-то себе показать. Но больше, конечно, здесь больше, я бы сказала, здесь у человека происходит пара в жизни, поэтому женщину свою хотелось бы как-то одарить. Давайте его сигнификатор глянем, что за человек. Потому что вопрос задан. Что за человек сам тут вот так, тут интересный. Очень сильный, очень храбрый, независимый. Деньги присутствуют, победитель по жизни. Ну, эго, я так понимаю, вообще. Паш и девятка. Очень активный молодой человек. Возможно, молод очень сильно душой. Знает, как проводить время, ценит все роскошное, либо... Могут, могут быть классные часы, запонки и тому подобное. Он это ценит, ему это нравится, ему нравится престиж. Возможно, где-то на престижных машинах гоняет, либо что-то еще. Такие очень люди, они привержены мнению чужому, да. Но здесь такого я бы не сказала. Здесь больше какая-то повёрнутость на том, что жизнь одна, и надо прожить ее с толком. Вот здесь больше какой-то такой э, молодой у вас человек. Очень жизнедеятельный, очень активный причем, поэтому здесь больше пахнет активностью, возможно, мажор у кого-то реально отыграются, либо тот, кто имеет очень сильно, ну, сильно неплохой запас денежный, в денежном эквиваленте у кого-то. То есть здесь вот какой-то такой особо независимый, но я бы не сказала зрелый-незрелый, но вот мальчик мальчиком порой, либо может быть такая мужская некая энергетика, которая, ну вот ну вот, ну вот смотришь на неё, ну ты чё ребенок? Ты чё ребёнка строишь? Вот ты чё ребенка строишь? Это такое вот ребячество, понимаете? Ребячество очень сильно просматривается у человека. Сильное и независимое, возможно, с привилегиями того, что хочет как-то красиво одеваться, либо за этим следить, либо это все нравится. Но что-то престижное, это, это его. Поэтому вот, вот такой здесь человечек. вот. Поэтому, э то есть, вот, короче, как-то э так, дорогие мои, э такой сорванец, ее нет сорванец вот знаете, вот про таких очень сильно скажешь, с таким сигнификатором. Но они знают, как надо отдыхать. Они знают, как надо, эти мужчины знают, как надо отдыхать, и это некое такое... Возможно, красиво, хорошо одевается, я не исключаю даже этого, то есть, на это он смотрит. Давайте так, на это он смотрит, на это он делает некоторый акцент на внешнем виде. Я не говорю, стелевись, визажись, все дела, но это ценит. То есть я не говорю, как он одевается, но как некое такое, некие такие замудренности у него присутствуют. Докинуть, надо ли давить на него. Если кто-то, ну окей, давайте, в принципе, у нас спонсорство, а чего бы и нет, надо ли давить на него? А что можно сделать в этой ситуации? Давайте, Эмми, давайте вот не то, что давить, а что можно сделать в этой ситуации? Давить, не давить, Да. Но здесь особо не стоит вам бояться. Особо вам не стоит бояться, но здесь именно сейчас я, я бы хотела вот здесь. Да ведь я бы не сказал. Возможно, натолкнуть на что-то, но давить ни в коем разе. Я прям сразу говорю, давите и давление не закончится никакими успехами. Возможно, отвлечься самой на какие-то проекты, на какие-то свершения в вашей жизни. Немножко отвлечься от всей этой истории. Давление здесь немножечко, я бы сказала, даже бессильное. То есть вот здесь я бы, я бы, я бы сказала как-то так. Не особо давайте так, окей, заморачивайтесь по этому поводу, потому что ну, если мужчина сделал, мужчина сделал, не, мужчина не сделал, тогда бесполезно что-либо здесь сделать. То есть давление это не, это не, не к этим мужчинам. Это бесполезно, это не нужно. Что-то для себя решить, и что-то для себя понять, и что-то для себя что-то начать, возможно, оторваться от этого человека, и что-то начать какое-то свое некое такое производственное дело, либо задуматься о своей какой-то независимости в жизни и тому подобное, о своем доме. Переключение. Вот здесь переключение очень сильно классно для вас. Но давление на мужчину здесь бесполезно. Поэтому, дорогие мои, вот. Подтолкнуть действием бесполезно, еще раз говорю, здесь бесполезно что-либо сделать, какой-то толчок, вот, вот как-то вот здесь я бы сказала так, именно потому что там выпали король жезлов и рыцарь чаши, десятка мечей, это бесполезно что-либо сделать, это как немножечко а, в пустую дверь стучаться, поэтому не стоит, вам надо стоит переключиться самой на какие-то новые, возможно, новеллы в своей жизни, либо на что что-то интересное в своей жизни, что вас зажигает, и э, это связано, может, с деньгами, с домом, с хозяйством, э, с какими-то вещами, которые надо решать здесь, сейчас, которые не стоит откладывать, то есть вот здесь я бы сказала больше переключиться, но не давить на человека, это не канает именно в этом варианте, э, даже как бы думали, не думали, то есть вот Здесь немножечко бесполезненько. Поэтому вот. <смех> а, давайте а, далее. Здравствуйте, кто у нас, а, спасибо вам, за, заказал, загадал а, темную свечу. Что он думал о вас на этой неделе? Вот так. Юшкин матрешки, Нейрофан, девятка мечей. Приводился в порядок. Свои мысли и себя в порядок, дорогие мои, не, на полном серьезе я бы хотела об этом сказать. А что у человека такой творится, что надо приводить все в порядок? Возможно, работа над собой. Возможно, также. Но не подведение итогов, а борьба со страхом. Возможно, человек чем-то, кстати, другим занимался, не только вами в голове. Поэтому. Да, приводил себя в порядок, возможно, свои мысли, возможно, сборолся со своими страхами, что-то делал, возможно… Ну, вот смотрите, если у человека есть какие-то… Ну, бывает, что у человека есть какое-то расписание, да? И человек постоянно что-то вначале делает, а только потом вот это делает. Вот у этих людей, возможно, какой-то такой распорядок дня. То есть вначале его вот сначала, не знаю, потянуться, облизнуться, потом физкультура, а потом еще что-то. Здесь вот именно работал больше над собой, над своими страхами. Приводил себя в порядок, свои мысли. Приводил свои дела в порядок. Что, а что у вас? Потому что здесь человек знает, что надо начать с себя, а только потом начинать с других. У вас очень сильно интересный молодой человек, его вы здесь загадали. Хм. Хм. А если что, дорогие мои, если кто в начало отношений, ну, допустим, в начальных отношениях... То у человека хотение вас э, с, с вами развиваться дальше, с вами мутить, развиваться и всеми делами заниматься. Это прям если у кого начало отношений. Я бы хотела вот такой акцент сказать, и продумает развитие ваш, продумывает, что он думал о вас, продумывает э, развитие с вами ваших э, отношений и тому подобное. Человек не любит соперников. Возможно, думал, возможно, какие-то страхи по поводу какого-то другого человека, либо по поводу того, что он дает, не дает в этой жизни вам, не вам. Поэтому, дорогие мои, здесь э, работал над собой, думал над своим каким-то, вот хочется сказать, иногда поведением и отношением, возможно, по отношению к вам. То есть здесь больше анализ, я бы сказала, немножечко в таком сочетании анализ. Я и сказала, что у него распорядок дня. У обычного таких людей бывают какие-то распорядки дня. Определенно, в определенный час вот это надо делать. То есть такие люди, они подвержены такому распорядку. Не у всех, но подвержены. Здесь больше приводил мысли в порядок. Возможно, боялся кого-то из окружения мужского. Возможно, как-то думал. Возможно, за вас боялся. Если у кого здесь есть треугольники, либо другие мужчины, короче. Либо боялся за то, что он что-то не потянет. Здесь хотя не что-то сделать по отношению к вам в любом случае, но смотрите, смотрите, если это новый человек, то любыми способами он все интересное сделает, даже глазом не моргнешь. Да, он для себя конкретно что-то решил, я бы сказала. Либо через какое-то действие очень сильно решит для себя. Да. Здесь надо человеку быть всегда уверенным в чем-то. Шуши, отъезжают. Да, поэтому, возможно, здесь будет либо встреча, либо какое-то событие, что является по своей сути не то, что будет проверкой, а каким-то показателем. То есть сразу говорю, если человек вам предлагает какие-то отношения, либо как-то встречу, то человек для себя уж хочет подвести итог, и для себя по поводу вас все решить. Будете, не будете, поставить точку, не поставить точку. Это один момент. Это у кого там начало, у кого непонятно, и что-то и все дела то человек, в принципе, будет как-то подводить после какой-то встречи, либо после свидания, после того, как, как он сделает какие-то действия по отношению к вам, либо встреча, либо свидание, либо что-то даст, возможно, деньгами как-то дарит. И он будет как-то какие-то итоги подводить. Если, допустим, люди вместе и да, до, долго, долго, долго вместе, но здесь по поводу, возможно, обеспечения, по поводу себя человек рассматривал как-то, потому что у человека есть приоритеты и есть предрассудки того, как должно быть, существовать, тому подобное, дорогие мои. Раздумывал над тем, кого он любит, если он любит вдруг не вас. Поэтому, дорогие мои, правда, если вдруг кого-то другого, допустим, мужчину загадали, просто смотрите. Раздумывал над отношениями, возможно, с другой дамой, возможно, и с вами. То, то есть вот здесь я бы сказала так. Ну а вдруг вот не своего человека загадывает, а кто-то а кого-то другого. Подумал над своими отношениями, которые существуют в данный момент. А если человек свободен? Ну, для себя хотелось бы какое-то иметь некое понимание, потому что человек чего-то очень как-то боится и как-то вот не выдерживает. Может психика, может настроение. Человек приводил себя в порядок, свои мысли и то, что он о чем, о о обо всем думает об этом. Поэтому вот здесь больше как вот, вот как вы пылесосите ковер, вот так же пылесосил свои мысли. У кого-то отбрасывал, у кого-то, э, кого наоборот, думал, как что реализовать и как что лучше сделать. Поэтому вот здесь больше раздумывал также над своим поведением, над своим отношением ко всему. Поэтому, дорогие мои, вот, вот здесь именно какой-то вот больше человек раздумывал над собой, над своими действиями, над отношением его по отношению к вам, если вы любимый этот человек. Также человек чего-то неприятно как-то побаивается. Возможно, человека, который рядом с вами, если тут треугольник, ну, предположим, вдруг. Либо над своим обеспечением вас, либо вашей жизни, либо своей жизни. Просто в каких вы отношениях? Королевы нету. Королевы нету, но здесь просто намек на отношения присутствует по двойке чаш, поэтому я э, и не особо-то говорю, какая королева, поэтому королев имею в виду всех, какие бы тут ни были, вот. Э, по поводу э, нежитейские вопросы нет, здесь по поводу отношений, э, э, пожитейские вопросы это другие там. Здесь по поводу отношений, по поводу развития, по поводу с кем, он сейчас, с кем он сейчас строит, возможно, отношения, либо переписывается, тому подобное, с кем присутствует какое-то, возможно, духовное, духовное такое равенство. Здесь именно о отношениях идет речь, не о развитии каких-либо дел, либо работ, ни в коем разе, нет, нет, нет. Поэтому вот, поэтому королев тут нету. Нет, тут есть отношения у людей по большей сути, либо те, кому они притязательны. То есть здесь, вот здесь больше такой момент описан. Поэтому вот, короче, как-то так. Купался, купал, копался в себе, копался в себе, справлялся со своими мыслями, со своими, со своими идеями. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал красный вариант. Интересно, что он думал о вас на этой неделе? Что он думал о вас на этой неделе? Что он думал о вас на этой неделе? Персиковый, мой. Ну давайте, что он думал о вас на этой неделе? Девятка кубков, четверка кубков туз жезл, <как> давай к мечей десятка жезлов Дорогие а кто здесь чего невыносимо <как> если у кого-то что-то невыносимо то над этим человек задумывался если у кого-то невыносимое настроение либо невыносимая какая-то тяжесть груз на душе на сердце и что терроризирует все существо и это раз Так что он думал о вас на этой неделе? Так, во-первых, здесь человек думал о каких-то. Сейчас дайте-ка дайте я подумаю: либо в таком плане, либо в таком. Но по десятке и по четверке это больше касаемо человека. Это касаемо, может, и одного человека, его самого. дайте ко мне еще. Мне еще нужен ря маленький рядочек. Ой, маленький, наверное, рядочек, правда? Нет, без рядочка. Без рядочка мне сказали, но ну окей. Без рядочка так, как как, как угодно. Давайте так здесь мужчина больше задумывался на тему что э, во первых если у вас в паре у него что-то не получается много обязанностей и тому подобное здесь может именно это отыгрываться. то есть я бы все равно бы сказала что здесь какие-то обязанности обязанности, если здесь в паре м -м, вы живете вместе либо существуете об обязанностях то, что он может привнести в вашу жизнь и обязательствах, это раз, второй момент если вы в каком-то неопределенном состоянии, которое в один момент смеется, а в другой плачет, то над вашим каким-то неким состоянием и что у вас на душе хранится что вы скрываете что вы таите почему вы в таком настроении если вы ничего не говорите человеку то человек задумается об этом то есть о вашем состоянии духа и состоянии настроения это два второй момент о третий момент ну больше да здесь над состоянием либо и, и также над тяжестью, возможно, человек думал над, э, если вы с человеком не связаны, допустим, то человек больше здесь раздумывает над своей жизнью и над тем, что, возможно, что-то хочется больше, но что-то здесь как-то не тянется, либо как-то не идет, то есть, если вы от человека вдали и человек особо как бы, ну, нет у вас, допустим, отношений, ну нету, ну такое же бывает, а человек, это интересно, а вдруг обо мне думал, не думал, поэтому здесь больше я бы сказала, тогда здесь человек задумается над своим, как бы лучше бы все сделать, возможно, что-то не удовлетворяет жизни человека, что-то либо кто-то, и человек не знает, как с этим справиться, не знает, возможно, что с этим делать. То есть какая-то есть, какое-то некое такое препятствие в жизни человека, что, возможно, на все стоит, и сил, возможно, не хватает, и тому подобное, если вы с человеком никак не связаны. Здесь может такое очень сильно проигрываться. Здесь как вот, знаешь, вот все хочется схватить, все хочется познать, а рук не хватает какой-то такой момент сигнификатор давайте давайте давайте по четвертый сигнификатор но больше либо задуматься над вашим состоянием либо над его состоянием либо над его состоянием дел но именно состоянием это касается эмоций и дел которые вы делаете либо он делает это прямо я сразу говорю вот в этом контексте здесь Сигнификатор, хорошо, что за человек, что за мужчина, его сигнификатор, думающий, чувственный, мягкий, хитренький, хитренький, все ему надо по существу. Возможно, мягкие черты, возможно, очень сильно большое понимание сердца, но при этом строгость ума я не исключаю. То здесь человек больше по существу делает возможно маленьким тихо едешь дальше будешь не особо любит торопиться но торопится всегда в меру вот здесь именно вот по ощущениям с интуицией думаю очень сильно хорошо и дружит у вас человек опирается на внутреннюю чуку и чутье очень хорошее чутье по отношению к какому-либо предмету вещи либо в жизни то есть очень хорошая чуечка. Он подумает, нежели сделает первый шаг. Надо подумать десять тысяч раз. Угу. Да, взвесит все за и против, сделает только вот так, как надо. Может идеализировать либо... либо ну, не перфекционизм, но это может прослеживаться, кстати, в человеке что все по полкам было, но не во всех, я не думаю, чтобы во всех, но это тоже может быть, но это э, может отыгрываться также и какое-то некоторое спокойствие, но не во всех, не во всех а здесь в мужчинах есть спокойствие, добродушие, да, доброта присутствует, и здесь очень какой-то правильный, присутствует есть какая-то некая правильность в этом человеке, что вот, вот так и не надо иначе. То есть здесь может казаться, что человек как-то хитрит, юлит, но при этом, понимаете, такого склада ума, что человек, ну, ну я бы не сказала, как Гитлер, но понимаете, вот он считает правым, вот вот ты хоть умри, <свят> вот ничего ты не сделаешь, он считает именно так, и он это считает правильным. Как же сказать-то? Идеалист, давайте так, вот какой-то такой момент, вот, вот давай, давайте вот так, на, на этом остановимся, я думаю. Ну, ти, ну вот как-то потихоньку, не спеша, много чего знает, я не думаю, что он такой какой-то глупенький. Не много чего знает в этой жизни. Много, возможно, даже чего перепробовал на своей шкурке. Шкурки-мурки. Поэтому вот так. А, чувствовать. Давайте чувства к вам. Окей. Okay. Давайте чувства к вам. А король чаш, все. Пятерка жезлов. Они все, даже просто пятерка. Пятерка пентаклей. А ч так? О, ну здесь как-то, здесь как-то не мудрено, что все так, не мудрено, потому что здесь человек блуждает, плутает, не понимает, немножко колбасит, либо давление, либо настроение и тому подобное. Здесь, возможно, правда, колбасит человека немного по самочувствию, я не удивляюсь, но здесь немножечко какое-то, возможно, оскуднение в ощущениях, то есть ощущения немножечко подтупились какими-то методами здесь король чаш сразу говорю, чувства присутствуют, но дело в том что пятерка жезлов, а пятерка пентаклей с луной и у нас с миром с миром и с луной, то есть здесь немножечко возможно он под какими-то ну, под какими-то чарами да, жизни возможно как-то ну не чары здесь, не жизни ну как сказать там Возможно, человек-то, в принципе, испытывает к вам некоторые ощущения, но здесь, возможно, человеку не хватает какого-то вашего общения. Человек может злиться, может срываться, может как-то э, как быть на нервах, либо быть очень сильно непонятным. Здесь также может происходить, то есть вы, возможно, не понимаете человека. Поэтому я бы сказала больше так. Возможно, человеку что-то не хватает, либо, либо какие-то внутренние есть противоречия по отношению к вам. Где-то в чем-то сомневается. Я бы сказала больше какой-то такой момент. Вот. Поэтому вот-вот-вот, если вы подпортили настроение, я не исключаю пятерки жезлов и пятерки Пентакль. Но я не исключаю, что здесь как бы нету чувств ни в коем разе. Нет, король чаш выпал там у нас. Но просто пятерка жезлов и пятерка пентаклей это, это, это то же самое когда у вас вы идете идете шагаете прямо прямо прямо и у вас вот невидимая какая-то штука дрюка просто просто с ног валитесь это вот то же самое когда ты вот такая красивая на каблуках вышла в мороз и вдруг ни с того ни с сего ты не подразумевала что ты же ты же натерла свои каблуки ты же все ну, у тебя все нормально и ты не подразумевал и ты падаешь вот немножко такое ощущение дисбаланса у человека вот именно в в период падения вот тоже примерно ощущение у человека по отношению к вам человек немного вот в каком-то диссонансе он идет верно, он чувствует вы идете верно, а он чувствует но при этом есть какой-то внутренний такие противоречия которые немножечко пугают немножечко не нравятся немножечко как-то чего-то не хватает. Возможно, от нехватки чего-то в жизни, либо от его какого-то непонимания того, как надо, либо что надо сделать, либо что надо почувствовать-то. Непонятно, короче. Вот-вот одна, одна сплошная непонятность, но чувство есть. Вот здесь я бы сказала вот какой-то такой, сам женщин понимал. Вот здесь какие-то такие интересные чувства, ощущения для некоторых дам тут присутствуют. Но здесь, понимаете, здесь корольча, все дела, ну даже, не, не могу сказать, пятерка, пятерка пентаклей, пятерка жезлов накидывает на то, что есть что-то, что в жизни человека как-то, возможно, либо не дается, либо вот как вы там сбросили как-то с ног его немножко как-то, это тоже может давать своего рода диссонанс, поэтому я своими какими-то фразами и своими фра описанием каких-то вещей и предметов, я даю вам понять, что примерно ощущает человек, поэтому я надеюсь на понимание с вашей стороны, поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца, а четвертое, возможно, для некоторых непонятно, но как-то так, а по-другому вот как-то не <смех> скроется, поэтому вот никто не скроется отсюда, <смех> отсюда никто не скроется, поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца, переходите на бусте, там тоже очень сильно классно и интересно, там нету раскладов, но там интересно, как отыгрываются карты, и если вам интересно вообще сочетание аркан, все дела, то давайте заходите туда, там не пожалеете, если подпишетесь, поэтому желаю вам всего самого лучшего, и пока-пока!